дивидендная компания на какой счет лучше покупать брокерский или ИИС, Терина, то есть я не понимаю, с чем связан вопрос. На ИИС вы просто используете налоговую льгот, то есть ваши дивиденды не будут облагаться налогом. Вот по мне в настоящий момент, да, то есть есть два типа, которые действуют налоговых вычетов. Сейчас Центробанк собирается третий тип налогового. Третий тип и совести, да. Но вот для меня самая большая сумма, которая может быть заведена, это 1 миллион рублей в год. И через три года вся прибыль, которая у вас образуется по индивидуальному инвестиционному счету, она освобождается от уплаты подоходного налога. Я бы, наверное, на больше смотрел к размещению средства. Ну, Во-первых, я бы использовал, наверное, преимущественно все-таки второй тип налогового вычета. Второе, то есть, чтобы загрузить его по полной, да, чтобы максимум был налоговой льготы. Второе, почему, что бы я там размещал, я бы там размещал те инструменты, которые на горизонте в три года могут обеспечить наивысшую доходность. Потому что если вы дивиденды будете освобождать от налога, это одно, это относительно небольшая сумма. Если вы от налога будете освобождать курсовую разницу, да, то есть основной прирост стоимости капитализации, то это больше, больше размер налогового вычета. Поэтому, скорее всего, я бы на ИСе размещал то, что обладает наибольшим потенциалом для роста.